У меня жена и дети Я их помню и люблю Я работаю в газете Десять строчек порублю Десять строчек, десять писем Десять авторских статей По неволе независим от жены и от детей Дальше будет одна фамилия Капралов А Капралов... Кто люди постарше, может вспомнить, он вел кинопанораму. Вот такой был интересный человек, да. А я еще чем был связан в Серебряном Бару, у нас были дачи, он переехал в какую-то более хорошую дачу, а мне дали Капраловскую дачу, и там везде все эти. Ножные афиши там, а еще я не завишу от музеев и премьер, пусть о них другие пишут. Ну, капралов, например, не завишу от гуляний вдоль садового кольца, не завишу от свиданий, от глазенок в пол лица. Я завишу от газеты, Это орган, ого-го огол зависит где-то от пират моего. Все зависимо на свете, так зависло, что не вмочь. У меня жена и дети, сыновья нет, сын и дочь. У меня жена и дети, сыновья нет, сын и дочь.